Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожители и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Скорпионов. Ну что, Скорпионы, на этой неделе вы будете много интенсивно общаться с окружающими с переменным успехом. В самом начале недели контакты будут в большей степени вам мешать. И типичная картина, когда вы заняты важной какой-то работой, а в это время вам без конца звонят разные люди, пытаются привлечь ваше внимание к их проблемам. В результате вы можете не успеть выполнить в срок свою работу, которую начали. Особенно типичным в плане помех может стать именно понедельник, хотя в целом вы сами будете в состоянии планировать и регулировать свое общение. Отдавайте предпочтение тем контактам, в которых прежде всего заинтересованы вы сами и в которых вы готовы проявлять инициативу. Успешно пойдет учеба, поездки, новые знакомства. Вторая половина недели пройдет интересно с точки зрения получения интересной познавательной информации. Вы станете весьма осведомленными о последних новостях в своем окружении и уже к вам будут обращаться за новостями. На выходных днях могут произойти романтические знакомства или поездки на любовные свидания. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Продолжаем тему любви, мои родные. Влюбленным скорпионам звезды рекомендуют не пропустить дни 15 и 16 января. Это идеальный момент для того, чтобы наверстать упущенное и одновременно положить начало новому благоприятному этапу. Также это подходящий момент для придания нового импульса личной жизни, если вы одиноки. Все может решить письмо или поездка. И в период с 17 по 19 января события могут принять новый оборот. Партнер может поселиться не только в вашем сердце, но уже и в вашем доме. Любые возникшие осложнения – поможет уладить уикенд, поэтому проведите его интересно, незабываемо и романтично. И от темы любви переходим к карьере и к финансам. Скорпионы на этой неделе смогут расширить и укрепить деловые связи. Успешно проходят поездки, встречи и даже учеба, либо повышение квалификации. Вам поможет... Интуиция, и вам может поступить много полезной информации, благодаря которой вы сможете сформировать правильное решение, особенно если будете использовать свою а, такую обостренную интуицию на этой неделе. Помните, что окружающие вас люди сейчас могут стать неисчерпаемым ресурсом для взаимовыгодного сотрудничества. Отдайте предпочтение тем контактам, которые кажутся вам наиболее предпочтительными. Многое также будет зависеть от ваших личных инициатив, а в конце недели будет выгодным заниматься обменом валюты или другими финансовыми операциями. Желаю вам удачной недели, любви, бурных романов, счастья и удовольствия от жизни. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. Ставьте лайк, если вам было полезно это видео. Делайте репосты, делитесь с максимально количеством друзей, для того, чтобы они тоже могли сверять свой курс а, с нашими прогнозами, делать правильные а, шаги и принимать верные эффективные решения. Обязательно подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик. Именно так вы будете в курсе всех новых а, прогнозов и, конечно же, полезных видео от нас. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.